Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Роза. Короче, столкнулся с проблемой. Решил поменять термопасту на процессоре и на видеокарте. Вроде все поменял, все хорошо. Но столкнулся с проблемой. Вот есть приложение GeForce Experience. Может неправильно называем, то важно. При включении записи видео через эту программу просто неимоверно возрастает нагрузка на видеокарту. Возможно, я что-то сбил в настройках, ну в настройках Биуса. Возможно, я что-то сделал и теперь у меня видеокарта. Вот видите сверху показатели вот. 70 градусов, но ну, стабильная работа видеокарты. Но мне пришлось понизить герцовку графического процессора, хорошую программу MSI Afterburner до 1425. И я получаю 70 градусов, стабильную работу игры, но если я отключаю, сбрасываю настройки, Вольтаж повышается на соточку милливатт. и растет температура. Температура растет до 85 градусов, то, то есть, что нет, хорошо. И мы видим нагрузку, вот сверху, нагрузку на графическое ядро 44 загруженность видеокарты короче я не знаю это нагрузка на графическое ядро загруженность памяти 42 видим бешеную температуру при этом видим герцовка вот 1950 она доходит и потом когда карта греется она сбрасывает до 1905 Я делал еще вот такую настройку. Получается, я понижал вольтаж. И температура падала где-то на 7 градусов. Где-то вот 77. Понижал вольтаж. Но до этого я ничего не делал. Была загруженность видеокарты 100%. И доходило до 70 градусов. До этого я не обращал внимания вообще на температуру, на загруженность и как она работала. Я год не менял термопасту, вот решил поменять. Вытянул видеокарту, сам процессор. Когда поменял термопасту, включил компьютер, у меня высветилось какое-то непонятное окно. Меня закинуло в BIOS, там что-то написало. Восстановить настройки. Я восстановил настройки и зашел. И эта проблема именно еще от World of Tanks заходишь, если ты играешь в полноэкранном режиме, то все в порядке. Если ты играешь в оконном режиме, то так же самое греется все. Если вы знаете, что мне делать, пожалуйста, напишите в комментах, помогите. Потому что я не имею денег купить себе другую видеокарту и в таком режиме. и себе с вольтажа. Без андерволтинга, я думаю, будет проблема очень большая мне поиграть. Перегрев видюхи мне как бы не хочется делать. Пожалуйста, если кто-то знает, в чем проблема, напишите в комментах. Возможно, в биосе можно как-то настроить видеокарту. У меня асусская материнка, асусский. BIOS, если кто-то знает, подскажите.